основанного на ценностях. О чем я имею в виду? Что ценности это наши некие глубинные убеждения, которые влияют на, собственно говоря, на наш образ мыслей и в целом на наше поведение. То есть для того, чтобы изменить поведение сотрудника, нужно не влиять на его поведение, потому что бессмысленно, а влиять на более глубинные его слои для того, чтобы вызвать эти изменения. Management by values, менеджмент основан на ценностях, говорит о том, что сотрудник начинает отождествлять себя с компанией тогда, когда часть его ценностей входит в общие ценности компании. И угу. тогда у них становится некая Общая платформа? И вот я сейчас в нескольких компаниях внедряю подобную систему, основанную на ценностях, благодаря которым внутренняя активность, мотивация людей к тому, чтобы делать, работать во имя компании, понимая, что это часть его, она резко возрастает. Как вам удавалось сделать так, чтобы люди чувствовали себя частью компании? Это, наверное, политика компании и, опять же, нюансы нашего бизнеса. Сейчас политика такова, что любой тренер, который придумает какую-то свою программу, а у нас творчество хоть отбавляет, может быть условно акционером маленьким своего направления. Он создает эту программу. Он создает эту программу, соответственно, и дальше, если мы понимаем, что эта программа может дальше развиваться, и она востребована, то мы ее будем транслировать Он на все Он становится менеджером проекта мы можем открыть студию. Вот сейчас у нас такой кейс в Метрополисе, этот клуб открывается 1 февраля. При клубе будет студия Big Zone. Эту программу придумал наш тренер, и он же сейчас и возглавит эту студию. Он же становится не только тренером, да, но и как бы менеджером, он, по сути. он уже становится руководителем, он будет руководить этой студией, набирать людей, обучать И это как-то влияет программе. на его материальные составляющие? Безусловно. Отлично. Слушай, очень интересно. Как раз я считаю, что когда у человека в Внутри компании, есть возможность реализовать какой-то свой собственный проект. Недавно я разговаривал с одним очень известным человеком. Он говорит, знаешь, я вот в последнее время, исходя из своей карьеры, говорю, что самым главным демотиватором человека является невнимание к его потребностям. То есть, если мы не игнорируем инициативы людей с точки зрения их улучшения, реализации, то мы, по сути, на корню подрубаем вот эту основу желание сотрудничать. А у вас, наоборот, вы позволяете не просто, видимо, такая целая проектная Мотиви, на то Видео, чтобы да. они создавали свои проекты вот скажи пожалуйста как это удалось вот если сейчас нас смотрят вот собственники и они понимают что вот они хотят сделать или чар директора с чего начать вот может быть там три главных шага как сделать так чтобы люди были мотивированы создавать свои проекты внутри организации во-первых компании должно быть это нужно а как это люди понимают Через трансляцию от руководителя, угу. если вы собственник, опять, вызнач... возвращаемся, опять наверх. возвращаемся наверх, конечно, под лежачий камень вода не течет, люди внизу должны понимать, что от них хотят, угу. что они могут сделать, это во-первых, во-вторых, если человек приходит с инициативой, он обязательно должен получить обратную связь хорошо это или плохо, правильно или неправильно от того, кому он обратился, или от своего непосредственного руководителя, от или тому, от первого кому, лица от кому изначально, конечно, от того, кому он обратился еще одну секунду ты сказала, что вы очень открыты, если человек напишет первому лицу первому лицу э, письмо, он на него ответит, обязательно. Любому, Любому самому рядовому, самому не рядовому. будет там, отпиши вот этому зампреду, Нет. пусть он сам Нет. лично ответит. Сам лично ответит, при этом поставит в копию тех руководителей, кто заинтересован или имеет отношение к этому направлению. Бывают случаи, конечно, что он не может ответить, потому что ну, не знает какой-то нюансы, и он обязательно переадресует руководителю, да, Но с какой-то своей припиской, Обза... лично, что да. он прочел. Да, ответь, пожалуйста, Николаю, Ване или еще кому-то. Супер, супер. Итак, первое, это значит показать, что компании это нужно. Второе. Второе дать фидбэк угу, на предложение. Да. Угу. Треть, то, что придумал человек, компании это нужно и важно, соответственно, это причастность его, остается только рассказать всей компании, что это работает, ребята, Круто. давайте попробуйте сделать так же. То вы есть, это же не будете... требует никаких денег. Нет. Это помимо основной работы, это люди проявляют свои самые лучшие качества творчества, раскрывают ради компании. Творчество это одна из наших ценностей. О, а какие еще? Первая ценность это люди. Наш бизнес построен mm -hmm. на людях. В данном случае мы продаем услуги. Причем люди здесь мы декларируем не только сотрудники, но и клиенты. Для uh -huh. нас важны и те и другие. Лидерство, компания номер один, всегда хотим быть и будем оставаться ей. Yeah. Это стратегия и внутреннее ощущение каждого. Что ты лидер? Что ты лидер? Что ты работашка? Когда, да? когда мы собеседуем людей, вот о чем там начинал ты говорить, что внутренние ценности нужно проверять на входе. Абсолютно. Переделать Это как грубая сила, невозможно. Соответственно, возвращаясь к ценностям, ответственность, мы несем ответственность там, как компания, как руководители перед своими сотрудниками, сотрудники несут ответственность перед клиентами.